В наших очках тебя не узнать. Команда один, более не двое. Я же говорю, это она за мной вечно повторяет. Началось. Здрасте. Один в поле не твое. В сезон тем впервые, поэтому давайте знакомиться. Это Алина, наша старшая сестра. И если верить нашим родителям, то из нее будет хорошая актриса. А если верить надписью в подъезде... Даша! А это мои младшие сестренки Даша и Даша. И вопросы на их футболках значит, что тут могла бы быть ваша реклама. Ну что, всех представили, можно начинать. Жури. Вообще-то их бородатый объявил. Ну что, в мечети выступаем? Даже. Давайте так. Я вам помогаю, вы меня не бесите. Один в поле не двое. Пашу Она нашла повод. Дорогая хлеба не было. Я к маме! Николай, дроздов! Николай, не трогайте птиц! У нас есть для тебя две новости. Одна хорошая, а вторая с условкой. Тебе с какой начать? Ну, давайте с хорошей. Вы зачетом по уголовному праву сдали. А с условкой? Никуда не берут. Давайте просто продолжим. И <свит> Нормальный, вообще нет. А, <свит> а что ты постоянно налаживаешь? Это все потому, что у нее парня никогда не было. <свит> между прочим, 14 февраля у меня будет первое свидание. И как любая коваренщица, я привыкла все репетировать, поэтому оставьте меня одну. репетировать не помешало. А помнишь, я тебе предлагала по набережной погулять на роликах покататься, а ты мое сообщение только сейчас прочитал в феврале, да? И кстати, Руслан, я на первом свидании мини. -ми, пау пау Ну, в общем, ужасно подбираю слова. И знаешь, обычно парни на первом свидании приходят с цветами. Нет, да? С машиной? Тоже нет, хорошо. С мишкой хотя бы, нет? Ну ты хоть по карману клашай, может там что найдется. «Слушай, а как правильно пишется — холодно или к тебе?» «А давай сделаем селфи?» «Ну да, имя для ребенка, конечно, так себе!» «Но просто я за кулисами слышала, что многие с тобой селфи сделать хотят». И знаешь, если ты в следующий раз захочешь меня куда-нибудь пригласить, то пусть это будет не ресторан. Пригласи меня в финал. Спасибо, Руслан, проходил свое место. не переживай мы любим тебя как родную один поле не двое хлопайте смысл как родную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 Обучение по направлениям. Зок. Данс-ролл. Три и четыре. Терк. Шип-хоп. Хай-хилс. Джаз-фан. Школа танцев Даймонд. Приходи. Танцуй.